Добрый день! Я искренне хочу выразить вам благодарность за то, что вы нашли время поговорить. Сегодня мы будем говорить о законопроекте об общественном контроле, который нас с вами, в общем-то, и познакомил. И сейчас, по информации Министерства, информации общественного развития, они уже заканчивают согласование с другими министерствами законопроекта. И в конце, мая, в конце мая он перейдет в Мажилис. То есть мы войдем в следующую стадию обсуждения. И я надеюсь, угу. что вот все наши беседы с разными экспертами, они помогут, в том числе и депутатам, да, познакомиться с нашими позициями и, может быть, каким-то образом улучшить проект. Вот, ну, Представьтесь, пожалуйста, для нашей аудитории и ну, скажите, как, как вы узнали о законопроекте ну, и как вы к нему относитесь? Во-первых, очень приятно с вами увидеться в очередной раз, хотя мы только знакомы онлайн, да? Вот вы правильно подметили, отметили, точнее, что мы познакомились как раз на, по на причине обсуждения закона об общественном контроле. Я вот увидел ваше интервью, по-моему, каналу эксклюзив, да, вы давали, да, обсуждали этот вопрос, и меня очень заинтересовало и как бы была такая схожая и как бы очень интересна ваша позиция в этих вопросах. Поэтому я, как вы помните, позвонил к вам, и мы начали обсуждать. Да, я давайте, я представлюсь. Меня зовут Пак Олег Алексеевич. Я являюсь председателем правления Казахстанского союза химической промышленности, также возглавляю секцию индустриальное развитие и промышленной безопасности проектного офиса адалды Колоны, пример РК. Это вот проектный офис, связан с уменьшением уровня коррупции в государственных органах и так далее. Вхожу в совет по барьерам при агентстве защиты развития конкуренции. Также совет по взрывному делу при уже вот при мчс дрк у нас как бы это созданы ну и в целом как бы такой очень активно пытаюсь заниматься общественной деятельностью вопросами развития химической промышленности, промышленности да ну и другими вопросами связанные с вопросами открытости информации вопросами доступа к рынкам к развитию бизнеса ну и так далее вот если кратко обо мне, спасибо мне очень важно именно ваша точка зрения потому что вы как человек который имеет отношение к бизнесу и работать с интернет-пользователями, и поэтому вот со стороны хотелось бы услышать ваше мнение на законопроект вот с этой стороны То есть как вы считаете для чего нужен общественный контроль вообще нужен он не нужен вот всего сейчас в казахстане да, ну э, на мой взгляд э, на сегодняшний день э, очень мало как раз-то вот э, присутствия общественного контроля в, в тех э, э, областях, где он на самом деле должен быть, да? Те общественные советы, которые созданы при mm -hmm. там, тех же акиматах, есть как бы службы и так далее. На, на мой взгляд, как бы, ну они то есть только на начале таком пути развития, и, соответственно, не, не отражает в полной степени как бы, того объема общественного контроля, который должен быть. Поэтому, соответственно, тот закон, который рассматривается, он своевременен, и в рамках него нужно предусмотреть такие достаточно эффективные и результативные механизмы, которые могли бы получить общественники общественные организации для контроля тех или иных сфер регулирования нашего, нашей деятельности. Да? Ну, вот в связи с этим, вот, когда мы говорим, да, меры, какие-то инструменты, uh -huh. вот как вы себе представляете, вот лично ваша организация, да, ваша структура, вот где бы вы хотели да, ввести вот общественный контроль, как бы вы хотели его проводить. То есть чего на сегодняшний момент... Например, именно, ну, лично вот вашей организации, mm -hmm. лично вам да, не хватает. Что бы еще хотелось? Вот, может быть, какие-то принципы, может быть, какие-то специальные нормы? То есть что мешает нам сейчас проводить вот этот эффективный общественный контроль? Где у нас какие-то барьеры, может быть, существуют? Ну, я могу вот по личному примеру, наверное, вот рассказать. Несколько вот буквально mm -hmm. таких небольших кейсов которым вот у нас в рамках нашей работы Союза мы как бы сталкиваемся регулярно. Да? В конце прошлого года, по-моему, октябрь месяц, было послание главы государства в части увеличения доли местного содержания, и он там давал поручение местным исполнительным органам провести данную работу. Мы, соответственно, подхватили данную инициативу, написали во все областные акиматы предложение, что мы готовы и хотим совместно с ними провести данную работу. Попросили собрать все предприятия, которые потребляют химическую продукцию, для того, чтобы обсудить вопросы увеличения доли местного содержания и так далее. Ну, Что в итоге вы получили? Из всех областей, которые мы, которые мы направили предложение, откликнулось всего две области. Это вот Атырауская и, насколько я помню, Актюбинская Области. Из этих двух, с этими двумя областями нам удалось провести совещание, были собраны предприятия, потребители продукции, которые, в принципе, на площадке, которую проводили тематы, подтвердили, что готовы сотрудничать в данном направлении, но данный вопрос больше, чем, как говорится, от слов к делу ничего не перешло. Мы в итоге не смогли получить элементарную информацию о той продукции, которую они потребляют. Все сослались на конфиденциальность, на закрытость информации, на законодательство. И в итоге мы, как отраслевой союз, который выполняет функции Национальной палаты, для того, чтобы понять, где мы сейчас находимся с точки зрения доли местного содержания, а также в каком направлении нам двигаться, мы не получили той необходимую информацию. Соответственно, эта инициатива, она просто-напросто, как бы была по сути как бы, ну, не, она то есть была не реализована в данной части. Да? Несмотря на то, что как бы, послание было главы государства в данном направлении. Данном Я скажу даже больше, во многих ответах, которые мы получили от акиматов, сами акиматы не могут эту информацию получить со стороны тех же недропользователей, да? потому что информация является закрытой. Это вот один кейс. Второй кейс он связан с уже с гидропользователями, которые производят, точнее, побочно получают продукт. Это серная кислота. Она получается при металлургии двумя нашими крупными производителями, такими как Касцинки в Казахмыс. Это побочный продукт. Частично они ее на сегодняшний день реализуют. Частично, как они говорят, нейтрализуют путем гашения известью, При этом нанося огромный вред окружающей среде. И при этом у нас около 400 тысяч тонн ежегодно импортируется с Российской Федерации данной серной кислоты и Узбекистана. Что в итоге у нас получается? У нас получается импорт в районе 400 тысяч тонн, и по нашим предварительным данным где-то в районе 350 тысяч тонн, практически как бы с размерной цифры, у нас утилизируется. То есть мы при этом серная кислота применяется как основной продукт во многих, в сферах промышленности это производство удобрений, производство определенных видов строительных материалов и так далее. Мы как союз для себя поставили задачу разобраться в этом вопросе, для того, чтобы понять все-таки, сколько у нас точно ввозится, сколько у нас утилизируется, какие технологии применяются, являются ли они наилучшими доступными технологиями. И так далее, и то подобное. Написали запросы в данные предприятия, написали запросы Министерства энергетики для того, чтобы получить информацию и спланировать определенную работу в целях решения данных вопросов. Но, к сожалению, опять же, мы никакой информации не получили. Вся информация, которую мы владеем, она получена с каких-то источников, то есть неофициальных источников в основном каких-то публикаций и так далее, но достоверной информации, к сожалению, мы не владеем. И вот на примере двух этих кейсов на самом деле можно сказать, что вот их, я скажу, что больше и госорганы не владеют, многие данной информации. Потому что вот мы буквально вот недавно я как руководитель Союза вхожу в рабочую группу по национальному проекту развития нефтегазохимической отрасли. Министерство энергетики, опять же, по поручению главы государства Создал, создал рабочую группу, куда включены включен ЯКО «Союз» плюс госорганы и так далее. И как оказалось, для того, чтобы планировать развитие нефти, газохимической отрасли и понимать, в каком направлении двигаться, наше министерство энергетики также сталкивается с информацией и не может получить данные из других министерств либо других каких-то отраслей о как бы в том состоянии, то возможности потребления той или иной продукции, объемах потребления и так далее. Это было официально сказано на данной рабочей группе. И в итоге для того, чтобы планировать те или иные мероприятия практически во всех сферах, как бы, да, в том числе и государство, сказать, мы, мы как общественная организация, мы как отраслевой союз практически ограничены в информации. И не имея возможности получать ее и влиять, соответственно, на определенные как бы, процессы. Поэтому очень бы хотелось, чтобы понятие общественного контроля, оно mm -hmm. распространялось в том числе не только на государственные субъекты, которые вот у нас там, по-моему, законам они предусмотрены, но в том числе и, наверное, и на монополистов, и на недропользователей, которые вот в основном, в большей части являются крупными компаниями, в том числе градообразующими предприятиями, предприятиями в таких регионах как Балхаш, Жезказган, Сатпаев, Ридер, Восточный Казахстан, Кинтау, ну и так далее и тому подобное. Примеров очень много у нас в Казахстане. Поэтому хотелось бы здесь расширить, да, понятие. Ну да, согласна, потому что под последнее время и сейчас группа вот экспертов а, вот во главе с Евгением Санчем Жовтисом, да, которые работали, вот представили альтернативный. Сейчас позиция, что на самом деле, а, возможно, нам стоит уйти от а, описания субъектов, как, uh -huh. ну, например, государственные органы, там, недропользователи перечисления. И я вот чем больше экспертов слушаю, тем больше тоже склоняюсь, что это, наверное, более правильный путь. Нужен общественный контроль за деятельностью тех субъектов, ну, наверное, которые вот решают какие-то проблемы, да, общественные, государственные. Вот мы, когда мы говорим, что есть государственный орган, он взаимодействует с недопользователями, это, взаим, это взаимодействие неэффективно. Наверное, мне как общественнику тоже вот интересно, именно как происходит процесс принятия решения, потом его реализация, исполнение, мониторинг, да, результатов. Вот вы приходите кейсы, у нас, ну, в моей практике... У наших коллег, у нас вот с недопользователями и с местными исполнительными органов власти тоже есть нет уже история да, таких кейсов. История это как раз вот социальные инфраструктурные проекты. То есть это те деньги, обязательные платежи, которые недопользователи платят. Ну, на территории, где они, на своем присутствии, эти деньги, по идее, через утверждение, там, либо местный бюджетный код, либо через фонды местных сообществ, через меморандумы, они должны тратиться на развитие территории, либо инфраструктурные, либо на решение социальных проблем. И вот мы тоже уже, наверное, лет 10 пытаемся добиться, чтобы эта информация обсуждалась, публиковалась не только постфактум в отчетах да, по инициативе прозрачности добывающих отраслей, но мы тоже сталкиваемся с проблемой, что эта информация вот недоступна. В связи с этим вот у меня и вопрос: как вам кажется, вот если эта идея, то есть переместить фокус, ну скажем, с перечисления юридических лиц и государственных органов на сферы деятельности, это поможет нашему общественному контролю? Сферы деятельности, вот Слан, можно уточнить, что вот вы понимаете по сферам деятельности? Вот несколько, вот, чтобы я для себя правильно понял. Ну, например, деятельность государственного органа по принятию решений, да, по взаимодействию, по обсуждению. Ну вот, я mm. слушая вас, я понимаю, что те вопросы, которыми вы занимаетесь, они очень актуальны. Например, казахстанское содержание. Почему это Закупки. важно? Закупки крупных субъектов, да. да. Вот здесь опять Закупки же, крупных да, субъектов. Да. А это деятельности, счету, принятие, да, назвать, да, да, сфера да, деятельности, можно ее да Принятие государственных программ, например, по той же безработице, да, по развитию там системы, Безусловно. Химического. Безусловно. То есть это все, что то есть мы тогда наблюдаем угу. за деятельностью. Ну вот буквально вчера угу. у меня было интервью с Сергеем Александровичем, он говорит, но когда мы наблюдаем за, когда мы пишем, что мы будем контролировать деятельность государственного органа, Многие говорят, получ... ну я приду в государственный орган, и что я буду смотреть? Как они включают, выключают компьютер, как подписывают бумаги. То есть не совсем ну, как бы вот, передает. А если мы наблюдаем за деятельностью, то тогда за процессами. То есть мы можем выделить эту деятельность. Ну, например, вот как перераспределяется, да, то есть как что делается вот с сырной кислотой. Меня просто это вопрос действительно за... ну, как бы вот задел сейчас, просто как человека. Получается... У нас есть какое-то количество, которое мы утилизируем, наносим вред своей земле, потом еще и завозим, то есть покупаем. Да, и В данном то, случае на лицо, если мы говорим про серную кислоту, неэффективная работа регулятора. То есть он мог бы, наверное, запретить ввоз Российской Федерации, тем самым уменьшить количество нейтрализации внутри Казахстана, Соответственно, как бы, ну, уменьшить вред нанесения вреда окружающей среде. Этого как бы не происходит. А плюс самое главное. У нас, вы же знаете, что недропользователи есть обязательства по 1% на неокр. Вот бы, если бы деньги эти направить для разработок более современных технологий утилизации безопасных, потому что те технологии, которые применяются, им уже по 50 лет, 40-50 лет, Лет, да, и в том числе на вопрос выпуска с данной продукт серной кислоты, более каких-то продуктов с более высокой добавочной стоимостью. Вот здесь это было дало бы на самом деле такой очень серьезный эффект. Как бы регулятор не работает да, в данном случае. Ну, вот получается, да. получается, вот то, что я сейчас слушаю, получается, мы можем контролировать общество может контролировать в лице, например, вашей организации, с да, вашего союза, деятельность да. регулятора, то есть, как он принимает решение. И здесь вот сразу я вот со всеми экспертами беседую, да, с людьми. Мы все сразу выходим, и вы об этом сказали, это информация. То есть по большому счету это доступность информации, то есть она должна быть открытой. Я согласна с вами, мы тоже очень часто спотыкаемся, коммерческая тайна. Наверное, мне кажется, что какие-то вещи вот в этом законе, в принципах, да, может быть, нужно прописать, что если деятельность касается общественного интереса, то, наверное, коммерческая тайна, ну, должна уходить на второй план, а иначе мы вообще никогда ничего не узнаем и ни на что повлиять не сможем. А помимо того, что мы вот с вами сказали, что есть проблема в доступе к информации, какие еще проблемы, барьеры мешают нам, ну, лично вам, ваш, вашему союзу осуществлять общественный контроль сегодня? Ну, да, информация – это да, это вот основной на вопрос, который мешает доступа к информации. Потом, на самом деле, наверное, у нас нету как бы четко определенных прав. Да, и, как бы, вот Мы, допустим, пример, опять же, общественного контроля при закупках как сам Самрук в рамках своих положений, внутренних положений, разрешил, предусматривает, точнее, участие отраслевых союзов в качестве независимых наблюдателях при закупках. Но в итоге что это получается? Они везде отчитываются, что да, мы… Там присутствуем, и якобы ведется какой-то общественный контроль независимый. Но в итоге мы не имеем права голоса, это раз. А фактически, де-факто, тендер прошел, нас уведомляет, что мы якобы там участвовали. Я прихожу, получаю информацию, вижу такой: я участвовал в том тендере, который прошел три дня назад, хотя я не участвовал. Понимаете, да? Как бы права наши как общественные, как, бы как отраслевых союзов, общественных советов, ущемлены. Мы не имеем права голоса, соответственно, я говорю о том, что все-таки в рамках данного закона должны быть закреплены определенные права, как бы, да, наши, как э, тех организаций, которые осуществляют как бы, данный общественный контроль. Из этого все, что мы не будем говорить с вами, делать, там, и оповещать, мы могли бы, это, соответственно, будет, наверное, все-таки ну, неэффективно, да, по крайней мере. Ну да, согласна. И в данном случае, знаете, вот у меня тут как раз готовила следующий вопрос. Что, что мой опыт мешает? Да, вот, например, есть норма, которая обязывает кто-то да, или иной государственный орган либо квазигосударственную, государственную да, компанию привлекать заинтересованную общественность к тендерам, к обсуждениям, uh -huh. разные конкурсные комиссии и так далее. По факту мы видим, что это очень часто наталкивается на то, что эта деятельность имитируется. То есть либо мы не имеем права голоса, мы не можем ничего сказать, либо вообще нас кому как бы формально да, только приглашают. И получается, что госорган за это никакого ну, наказания, никакой ответственности не несет. И поэтому он может спокойно нарушать нормы законодательства, продолжать, вот, скажем, ну, такую вот не совсем хорошую деятельность. И то же самое касается рекомендаций. Ну, например, вы... Представим, что добыли мы информацию всякими разными путями, привлекли экспертов, все проанализировали, разработали рекомендации, отправили их в общественный совет и в государственный орган. И все. А в ответ тишина. И то ли взяли наши рекомендации, не взяли. И получается опять, ну как бы мы, у нас нет возможности. Игра в одни ворота, взять. да, как говорится. Да, да без ворота. конца говорим, говорим, говорим. Uh -huh. а, вроде о проблемах проделал большую работу, а результата нет. И мне кажется, что нам важно, вот если мы сейчас говорим об общественном контроле как о рамочном законе, который будет определять принципы взаимодействия, основные понятия, основные нормы, да, и потом мы их будем уточнять в других законодательствах, сферах, например, в медицине все равно есть свои особенности, там, я не знаю, недопользование другие, но по крайней мере вот важно вот эти моменты, доступ к информации, а, такое равноправное да, участие, когда мы можем все-таки участвовать в идеологии, а не просто молча сидеть, да, как социалисты. Угу. Ну и реакция, обязательно реакция государственного органа на наши рекомендации. То есть как минимум он должен, государственный орган должен сказать, почему он не принимает рекомендацию. Или какие рекомендации он принимает, и а какие на сегодняшний момент не могут быть реализованы или будут когда-нибудь там реализованы. Как, как вы думаете, вот... Как вам моя идея? Это все правильно, да. То есть здесь в любом случае, когда мы говорим о слышащем государстве, да, это обязательно диалог двух сторон, да, как бы, общественности и государства. Да? И здесь как бы, не должно быть ну, вот, односторонней работы, как бы, нас должны слышать, и есть должны быть определенные права, как и у нас, так и соответственно ответственность со стороны госорганов, которые в данном случае как бы, не принимают да, как бы, те или иную информацию или предложения как бы, да, для дальнейшей работы. Есть какие-то вот, должны быть выстроены такие механизмы взаимодействия да, как бы вот общественности с государством. Да, такие эффективные механизмы. По сути, мы как э, отраслевой союз, который вот, основная цель – это поддержка развития э, бизнеса, мы на сегодняшний день как бы не претендуем ни в коем случае на подмену как бы, каких-то государственных функций и так ну, далее. Конечно, да? да, мы наоборот хотим сделать так, чтобы те решения, которые принимают государственные органы, они были более эффективны, тем более прекрасно понимая, что зачастую у нас госорганы очень сильно загружены работой, то есть большой класс работы как бы, у них помимо какого-то точного вопроса и плюс не всегда имеются компетентные э, сотрудники и специалисты, которые могли бы очень точно разбираться в тех или иных вопросах. Мы, допустим, на сегодняшний день, как, бы, как я всегда говорю, что, наверное, лучше, э, лучше проблему, отраслевые проблемы никто не знает, лучше, чем отраслевые союзы, которые как бы занимаются этими вопросами. Э, многие говорят, тут есть национальная палата и так далее. Но, ну, вот, ну, к сожалению, там тоже есть проблема с точки зрения э, э, компетентности персонала. Потому что вот как бы те люди, которые вот мы сталкиваемся регулярно с, с Национальной палатой, тут, э, вопросы компетентности, к сожалению, оставляют желать лучшего. И мы бы хотели, чтобы здесь больше Национальная палата в этих вопросах могла опираться как раз на отраслевые союзы, э, на их мнение, использовать те компетенции, которые накоплены. Ну и, соответственно, и финансировать как бы, данный вопрос. К сожалению, у нас получается так, что есть закон об обязательном членстве. Все деньги платятся Национальную палату, а финансирование... Который получает ответить союзы, оно практически ну, не закрывает наверное, 20% тех, того объема, который необходим. И, соответственно, это в итоге мы получаем опять же вопрос с компетентностью кадров с количественным вопросом. Да, как бы не всегда мы можем как бы, укомплектовать штат, штат в нужном количестве, ну и так далее, как бы, да, мы все это понимаем. Поэтому вот здесь тоже момент такой. Да, да, да, вы знаете, вы забыть, вот, затронули такой тоже очень важный вопрос. С одной стороны, кажется, что он напрямую не связан с общественным ага. контролем, но, а с другой стороны, вот вопрос финансов, вопрос устойчивости, да, институционального развития, вот, общественных организаций, некоммерческих, ага. то есть он тоже очень важен, потому что... За какие деньги, да, за какие ресурсы проводить общественный контроль? То есть я давно как бы об этом говорю, что необходимо посмотреть на наше законодательство и все-таки предоставлять какие-то возможности, да, чтобы возникало как можно больше организаций. То есть не только одна национальная палата. Да. То есть уходить от монополизации и делать сектор вот, организации общественных очень разнообразным, чтобы у нас было очень много разных мнений. То, что чем больше мнений, как говорится, где-то там внутри этих мнений мы можем увидеть истину, то что не всегда взгляд одной даже самой большой крупной организации он может быть верным. Поэтому да, вот этот вопрос, но он как раз, знаете, с чем еще смыкается? Вот я не, несколько раз уже слышала от экспертов говорят, надо все-таки ввести определенную, ну не то что сертификацию, но, скажем так, некий отбор, какие организации могут проводить общественный контроль, какие не могут. Вот что вы по этому поводу думаете? То есть нужна ли какая-то такая, такой фильтр, или все-таки нет? Ну, мое мнение, опять же, я могу сказать это на примере наших взаимоотношений с Национальной палатой, если вот вы да, по сути, мы как отраслевые союзы выполняем ее функции и выполняем как раз вот эти общественные, как бы, да, общественную деятельность, связанную с поддержкой предприятий в своих отраслях и так далее. И здесь у нас в Национальной, кстати, вот опять же, по вопросу взаимоотношения национальной палатой есть понятие аккредитации внутри национальной палаты. Для mm -hmm. того, чтобы союз мог выполнять функцию национальной палаты, он должен быть аккредитован. И к аккредитации есть определенные требования, которые не позволяют вот любой, любому союзу, там вот сегодня, который там, пошел, зарегистрировался, это сейчас онлайн очень быстро делается, там, и, и сказать, что мы там, общественное объединение, и пойти, как бы, пытаться что-то там делать. Да, есть определенные требования. Но то есть я считаю, что требования должны быть, но эти требования должны быть, в принципе, прозрачны и не ограничивать, наверное, как бы всех участников. То есть должна быть возможность любой общественной организации открыться сегодня, пройти определенный путь, вырасти, набраться компетенций, опыта, ну и как бы перейти на следующий этап и, как бы соответственно, конкурировать, проносить пользу нашему государству. Ну да, я, я согласна, что да, чтобы, например, в какой-то отрасли, особенно ага. ну, если мы говорим, например, там химическую, да, там, ну, медицину, ага. то есть необходимы определенные знания, навыки для того, чтобы разбираться в этой сфере. И поэтому а, понятно, что со, абсолютно соглашусь, что эти требования должны быть открытыми. Но я думаю, что они должны больше относиться не к организации, а к той команде. Ну, например, я как организация, если я понимаю, ну, не обладая определенными навыками в какой-то сфере специфической, но я могу привлечь эксперта, то есть если в моей команде, то есть поэтому больше, наверное, к самому предмету, Взаимодействие, опять же, не к субъектам мониторинга требований, а к тому, что мы собираемся делать. То есть насколько организация готова, есть внутри mm -hmm. нее там партнеры, эксперты, привлеченные специалисты, которые помогут, ну, могут сделать. Вот здесь, здесь я соглашусь. Понятно, что какие-то требования, как, скажем, к специалистам, компетенции они должны быть, но не к организациям. Иначе мы тогда действительно, получается, что каждый, я вот так представила, каждый раз нам нужно будет вводить в свой устав какое-то новое название, что вот теперь мы еще занимаемся общественным контролем и вот этого, и вот этого, и другого, и третьего. То есть это немножко такой, ну, не объективный, что ли, нерациональный подход. И в заключение у меня еще остался один вопрос, не могу его вам не задать, потому что... А, вот как вы видите взаимодействие вот таких отраслевых все-таки это ну, по большому счету бизнес да ассоциаций, то есть вы очень близко к бизнесу и скажем вот таких некоммерческих организаций как наша, которая занимается развитием общественных организаций, общественного участия, а, потому что к сожалению примеров такого взаимодействия мало, мы все-таки каждый в своем сегменте работаем, стараемся приносить пользу, но вот, вот такого тесного взаимодействия пока нет. Я надеюсь, что наше с вами знакомство перерастет в такое взаимодействие, но вот как вы думаете, есть у нас будущее, и что нам нужно сделать, чтобы ну, ситуация, скажем, дружба между бизнесом и общественными организациями стала более крепкой? Ну, я думаю, мы как раз-то на пути к более глубокому взаимодействию как раз-то бизнеса и общественных организаций. Да, правильно сказали, мы союз, который прежде всего представляет бизнес, то есть, как бы, да, у нас основные, то есть, мы объединение юридических лиц, куда ходят члены наши, являются это, ну, предприятия среднего, крупного ну и малого бизнеса, которые представлены в семейской промышленности. И, как я уже говорил, более 150 компаний у нас ходят. Да? Безусловно, мы вот с каждым, с каждым разом пытаемся увеличить взаимодействие с, и взаимодействие с разными общественными организациями, с общественными деятелями и так далее. Прекрасно понимая, что все-таки привлечение общественности, открытость, это вот такие на сегодняшний день, это вот те механизмы, которые на сегодняшний день появляются в нашем государстве и становятся все более эффективны для решения тех или иных вопросов. То есть, да, понятно, что можно написать письмо и попытаться пойти договориться, но, к сожалению, как бы я как руководитель союза не прибегают к таким методам да, на сегодняшний день. Их не приветствую. И, к сожалению, я не приветствовал их почему-то и 10 лет назад, вот не знаю, почему. Да? Хотя 10 лет назад ситуация была, наверное, совсем другой. Да? Да. И вот сейчас, вот, наверное, тем, что я занимаюсь, как бы вот появляется у меня как бы и все больше и больше появляется интерес к тому, что все-таки появляется вот возможность общественного какого-то контроля, общественного привлечения общественности для решения тех или иных вопросов и более открытого решения тех или иных вопросов, да, через вот эти открытые инструменты. Поэтому, как, бы, как говорится, сила в открытости, и я думаю, взаимодействие бизнеса и общественных организаций, она будет э, каждым годом только развиваться. И вот, конечно, было бы хорошо, если бы то законодательство, закон о общественном контроле, который у нас сегодня планирует, планируется э, принять, он бы э, это бы также стимулировал, было бы отлично, конечно Спасибо вам большое. Да, я надеюсь, да. что наше сотрудничество продолжится. Да. Мы встретимся уже теперь в рабочей группе в Мажелисе, которая будет да. обсуждать законы, продолжим наше взаим... взаимодействие. Спасибо вам большое, Олег Алексеевич, за ваше время, за ваше участие, да. за вашу поддержку. Будьте здоровы и удачи Спасибо во всем. Большое. Спасибо большое. Всего доброго. Да. До свидания. Всего доброго.